Всем привет! С вами я Настя и сегодня у нас и сегодня у нас админ будни. Это первый видеоролик. Как вы знаете, я стала администратором на проекте Amazon RP 4 сервер и попала я на пост администратора с поста хелпера. На посту хелпера я стояла 64 дня, то есть два месяца. И 25 ноября я была повышена до поста администратора. Смотрите, у нас уже нарушение есть. Я, правда, не заметила ID игрока, поэтому мы сейчас просто будем следить. Смотрите, SP0, и просто следим за каждым игроком. И он едет. То есть, он сейчас едет по дороге, он выедет и нарушения, скорее всего, не будет, поэтому мы переключимся, это не совсем интересно. А, Следующая ловля рыбы, рыбалка. Ничего особенного нету. Далее... Снова у нас э, дальнобойщик. Возможно, он сейчас поедет на красный цвет. Да, он проехал на красный цвет. Мы нажимаем ПДД. Э, и вы хотите наказать за ПДД игрока Джордан Александров. ПДД, э, да. Я наказываю его. И получается, я ему выписала штраф в 5000 рублей. Так, здесь игрок у нас Банихопил. Сейчас вы видели. Вот, видите, Банихоп. Получается, пишем тайм. И что ему за это будет? Видите, игроки. И получается 124 ID. Банихоп. Мы наказали за хоп. Здесь у нас игрок, который просто бежит, бежит, бежит. бани банихопит. Ага, он вышел с игры. Ну, окей, мы продолжаем следить. Здесь у нас дальнобойщик сейчас. Неинтересно, стоит на мосту. Пишем next. Нажимаем, точнее, tags. Здесь у нас что в Получается, они проводят набор, да? СП-231. Говорят, он епп. Um, вроде бы нет. На такой тачке же можно епп шить Вы ч ⁇ пацаны? Uh, так. Ну, ладно, СП-80, например. Кто тут есть у нас? Ага, тут больница, неинтересно. Next. Um, сейчас ехал 140. И еще встречная полоса. Uh, ID 84, uh, 84, а, давайте ему за ПДД дадим, uh, встречная же, да, или нет. Короче, давайте uh, пишем uh, JIL 41, ну, so, короче, сейчас uh, посадили этого на НРП за встречную полосу. Так, давайте-ка проследим. Возможно, он сейчас куда-нибудь поедет по встречной. Вот как он тут, вот пацан на жигулях. Это тоже нарушение. Тайм. Угу, следим. Он поехал, получается, тайм. Угу, 96, встречка. Встречка. Просто тупо встречка. Он продолжает ехать по встречной, он не понимает. Все его посадили, смотрите. Опа, Берет и подрезает. А чё, это я его ник не вижу-то. О, еще и на красный проехал. 2,27 по ДД. Сейчас будет... По ДД. да. Так, Кевин Хил. Катается у нас тут. Админ. Вот еще. Ой, ё мое тайм. Срочно. 178 Все, улетел он нем Он говорит, то что он не может ходить. Все? Нет? Приятной игры Так, идем дальше. Что здесь у нас? Поля, да? Но на этой тачке можно, к сожалению. Все теперь будут так кататься. Оп, бани Хоп. Банихоп, значит. Банихопчик, Банихоп. И Вилли Хопчинг. Вон он. Вон игрок. И вот и игрок, который нарушает. Получается... 144 БХ Ой-ой-ой-ой-ой БХ а -а -э -э М Всё, улетел он за Банихоп Вот Ванни Старк, здорово Подписчик мой Тут у нас Ага, он на крыше На возвышенности Это Нон РП Делаем тайм Нарушение. Нон-РП, видели? Он сейчас прыгнул просто со светильника и прыгает по крышам. Вот, это считается как Нон-РП. Сейчас ты, пацан, улетишь за Нон-РП. Все, улетел. Итак, на этом было все. Это были админские будни. Если вам понравился данный видеоролик, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. А с вами была я, Нася. И всем удачи, всем пока, друзья.